По Санкт-Петербургу я уже называла, тоже говорила об этом. Я просто еще раз хочу, еще раз уточнить хочу, поскольку продолжаются вот эти, скажем, неточные не информации, которая в прессе. Мы там провели серьезнейшую проверку по итогам всех компаний. Были претензии у нас именно, скажем, прошлым компаниям, начиная с 2014 года. Серьезный анализ. Пришлось второй раз председателя менять, пока я с очень сдержанным, оптимизмом, ну, очень сдержанным оптимизмом, отношусь к той ситуации, которая там складывается. Но там проблемы, выходящие далеко за рамки самой комиссии. Проблемы и в большей степени на муниципальном уровне. Там вот, с одной стороны, у нас ряд претензий к вице-губернатору все но с другой стороны, там вот такое целенаправленное какое-то административного давления нет. Там в большей степени проблемы связаны с разными группами интересов экономическими, и в зависимости комиссий муниципальных и местных от разного рода представителей, находящихся вне системы. Поэтому... Никаких проверок сейчас уже там не требуется. Для нас все ясно. Вся картина ясна. Именно поэтому я и говорила, и просто хочу повторить. Потому что говорят, что вот отменили проверку. Да не от проверку отменили, она не нужна. По итогам прошедших проверок и нашего анализа Николай Иванович Булаев, как заместитель председателя ЦЭКИ, как ныне курирующий Санкт-Петербург, вот сейчас наконец-то вышел наш новый председатель из отпуска. Да? В ближайшее время, да, будет осуществлен выезд. Вместе, ну, скорее всего, да, уже после выборов, да, поскольку там и выборов-то нет сейчас. Но все-таки мы будем заняты. С нашими сотрудниками, со специалистами, тем более, благо, там очень сильное наблюдательское сообщество, да, для того, чтобы точно так же, как это было в Московской области, как было в Кемерово, с комиссиями всех уровней провести серьезный разбор полетов. По итогам уже осуществленных проверок, анализ, что не так. Какие сложности, какие дефекты есть в преддверии выборов, которые у них состоятся в 2019 году, и так далее, так далее, так далее. Я думаю, что все, которые, все кто интересуется этой проблемой, они получат всю необходимую информацию по итогам вот этого и выезда, и разбора полета, скажем, и обучения, системного обучения. Более того, я глубоко убеждена, я с этой инициативой выхожу, и мы это осуществим, что там недостаточно будет только внутреннего, вот это ну, обучение, оно необходимо, внутреннего разбора полетов, видимо, придется проводить совещание, собрав представителей всех, и законодательных, и исполнительных органов власти, лишь того, чтобы в целом понять, как в замечательном городе Санкт-Петербургом, Должна быть замечательная избирательная система. Хотя, честно хочу сказать: по многим параметрам, не зря мы работали, по многим параметрам там действительно ситуация улучшилась. Серьезно улучшилось. И, например, серьезных претензий в целом к выборам во время президентских выборов не было. Но ну, за исключением одного спекта, о котором все знаете, то, что касается у нас единственный регион, который попал в нашу немилость по поводу попыток использовать неблаговидным образом систему мобильного избирателя. Вот это мы тоже разберем.